Схема заработка простая инвестируешь 20 тысяч рублей а через 24 часа зарабатываешь 100 тысяч рублей и выводишь деньги на свой кошелек с которого инвестировали деньги. Вот проверенная схема заработка в интернете на сайте bitmoney 24. Как вы видите я уже проверила схему заработка на сайте bitmoney 24 и вывела деньги на свой п кошелек. плюс 100 тысяч рублей я заработала за 24 часа. Всем привет! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете». Я продолжаю зарабатывать в новой компании BitMoney24.com. Это новый лидер среди инвестиционных проектов. Старт проекта был вчера, 23 мая 2022 года. Напоминаю, что проект от надежного админа, с которым мы будем зарабатывать большие деньги, как с вложениями, так и без вложений. В проект BitMoney24 я заходила на самом старте и инвестировала 20 тысяч рублей. Настало время вывести заработанные деньги и проверить проект на платежеспособности. Также я создам новый депозит, инвестировать я буду 20 тысяч рублей. Ну и давайте, друзья, разберем тарифные планы, на которых мы будем зарабатывать с вложениями. Также разберем партнерскую программу, на которой мы сможем зарабатывать без вложений. Статистика компании BitMoney24. участников на данный момент 205 человек. Проинвестировано более 350 тысяч рублей. Выплачено более 96 тысяч. Друзья, зарабатывать с вложениями мы будем на 11 тарифных планах. Все они идут сроком на 24 часа. От 125% до 1000%. Начисление прибыли от 1 минуты до часа. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Друзья, также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, если вы, как и я, будете заходить на седьмой тарифный план, то есть 600% за 24 часа, и проинвестируйте 20 тысяч рублей, то наша прибыль составит 120 тысяч рублей. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты и топ-рефералов. Друзья, также в этом проекте есть отзывы.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 Но ну, я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату с проекта и создать новый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим, на балансе у меня 101 тысяча рублей. Друзья, давайте я перейду в свои депозиты. Друзья, как мы видим, в этот проект я проинвестировала 20 тысяч рублей. Мой депозит еще не отработал, но уже начислена прибыль. Сейчас я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособности. Сумма для выплаты у меня составит 101 тысяча 10 рублей. Такую сумму я вывожу для того, чтобы пришла круглая сумма на мой PR-кошелек. Платежную систему я выбираю PR. Друзья, статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в свой PR-кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 100 тысяч рублей, выплата с проекта BitMoney 24. Друзья, проект платит, Ну и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Инвестировать я буду также 20 тысяч рублей. Сумма вклада 20 тысяч рублей, платежную систему я выбираю PR, захожу я на седьмой тарифный план, то есть 600% за 24 часа.